период подготовки мы совместно и с полицией, и с Росгвардией провели обследование и проверку всех избирательных участков. Провели инструктажи со всеми и руководителями избирательных участков, и руководителями объектов, которые предоставляют данное учреждение. Сам режим работы идет все три дня с 8 часов до 20 часов, без перерыва. Можно приходить в любое время. Ну, может, что-то изменится, больше перемен будет к лучшему. Пенсионерам больше будет внимания. Вот я пенсионерка.